Здравствуйте, меня зовут Лапти Фаркани. Я за здоровый образ жизни. И хочу в этом ролике рассказать о методах закаливания, которые крепко прижились в нашей семье. А началось все пять лет назад. Мы с мамой решили попробовать новый метод закаливания, обливания холодной водой. Аркаша, на выход! Меня зовут Пара. Температурка минус 13 градусов. Мама набирает воду из колодца. Это мой брат Арсений. Некоторые считают, что такое закаливание нужно начинать с теплой воды и делать ее все холоднее и холоднее. Нет, так вы никогда не дойдете до абсолютно холодной воды. Арсений, расскажи, как ты начал обливаться? Мама уговорила меня обливать только одним ковшом холодной воды и только в горячей бане. Потом я привык и стал просить маму, чтобы я обливался двумя. Ковшами, потом тремя, и так дошли до 15. А летом я стал обливаться вместе с тобой на улице. Правило первое. Начинайте обливание сразу с холодной воды, но с небольшого количества. Ковш, потом два, три и так далее. Это мой брат Ваня. Обливается три года. Он появился в нашей земле летом. Увидел, как мы обливаемся, и тоже захотел. Давай, давай. Правило второе: Если вы уже решили обливаться, то обливайтесь в теплом месте. В горячей бане, в ванне, а на улице только в теплое время года. Моим сестрам Риди и Даше такое экстремальное закаливание нежелательно по состоянию здоровья. Поэтому есть правило третье. Обязательно проконсультируйтесь с в ночной бане мы тоже обливаемся по 5-6 ковшиков холодной воды, а зимой с удовольствием бегаем босиком по снегу. Такое закаливание возможно для любого человека. Только шапку одевать, голова ведь не бежит по снегу. И правило четвертое. После закаливания холодной водой важно согреться. Вот тут-то и нужны массаж, гимнастика, пробежка. Зачем нам это? А затем, что обливание закаляет волю, улучшает самочувствие и здоровье, придает уверенность, воспитывает выносливость и терпимость к неудобствам. Ну все, пока!